Привет! Если вы хотите узнать IP-адрес любого сайта или даже списка сайтов, с этим справится Netpeak Checker. Чтобы запустить такую проверку, достаточно добавить нужные вам сайты в программу, выбрать параметр IP на боковой панели в группе DNS и нажать на кнопку Start. Сбор IP-адресов доступен всем пользователям Netpeak Checker с тарифным планом PRO. Кстати, мы очень быстро собираем этот параметр, потому можно даже смело ставить 50 потоков в настройках на вкладке «Общий». Как только программа закончит сбор данных, вы можете сгруппировать результаты по значению этого параметра, чтобы увидеть группы сайтов с одинаковым IP-адресом.